Согласна со мной, что самое важное не сам момент инсайта, а те действия, которые клиент начинает предпринимать. Если мы сегодня с вами вернемся к теме все-таки, а как же привлекать-то нам осознанных клиентов? Понятно, как в терапии нам их уже до этого вести? Вы дайте нам побольше таких клиентов, а там мы уже разберемся. Дайте нам побольше осознанных да, на точке входа. Сейчас мы как раз-таки к этому и будем с вами переходить. И самое главное, что помогает сделать нашего клиента осознанным еще до момента встречи с нами, это то, что мы транслируем в наших социальных сетях. То есть наши социальные сети – это своеобразная витрина-телевизор. Согласитесь, для клиента мы как в телевизоре сидим, что-то говорим, что-то пишем, что-то фотографируем, какие-то эфиры, может, ведем, инстаграм, stories, там прочее, прочее, там, да, и так далее делают. То есть клиент что-то смотрит о нас потенциальный, и, конечно, вот что мы ему транслируем, то он и поглощает. Соответственно, если мы с вами опять-таки размываемся в нашем позиционировании, и сегодня мы начинаем ему рассказывать про то, что, например, про какие-то личные границы да, в отношениях, про самоценность или, например, там еще про какие-то вещи, которые очень важны в паре, а завтра, как практикующие психологи, начинаем рассказывать, например, со своего телевизора, со своих социальных сетей о том, как преодолеть травму, родовые какие-то вещи и так далее. Клиент вроде-вроде маленько хоп-хоп к вам пригрелся, присмотрелся, начинает понимать, о чем идет речь, что да, вот в отношениях самоценность, личные границы, да, бывают созависимые отношения. И тут вдруг на следующей неделе вы начинаете рассказывать абсолютно другие вещи, для него далекие, они в его жизненный сценарий сегодня вообще никак не бьются. Что происходит с клиентом в этот момент? он начинает думать, так, ну вот вроде с этим экспертом интересно было мне до сегодняшнего дня. И вот там у нее такие были посты, интересные такие темы, она там куда-то все приглашала, но я так и не записался. А сейчас, ну вот как бы что-то она там генерит, интересное вроде, но как бы не про меня. Клиент, вот эти вот мозговые процессы у него, они в доли секунд проходят. Вы не думаете, что клиенты прям сидят и нас там вот анализируют. Да и все, свайпнули вверх, ага, сторис, а, это какая-то другая тема, все дальше, дальше, дальше. Все то, что его не цепляет дальше, он не будет углубляться и читать. То же самое происходит, когда вы сегодня зовете, например, на одну трансформационную игру по теме финансов, проходит три дня, у вас приглашение на тему отношений или там приглашение на тему, я не знаю, там, ну, опять-таки, там самоценности или прочее, прочее, или там, как пробить карьерный потолок, или еще то То есть клиенту вроде с вами интересно, но у него идет расфокусировка. Вот знаете, как будто он смотрит одну и ту же программу, которая ему была всегда интересна, но при этом он бы оставался в роли зрителя. Пусть, хорошо, пусть он остается в роли зрителя. И тут как будто вы за него... Начинаете переключать пультом на другие виды программ. То есть ведущий остается тот же, но этот ведущий вдруг почему-то рассказывает другие темы. Сейчас вы спорт ведете, а тут вдруг у вас программа про путешествия. А тут у вас вдруг программа, там, например, про то, как кулинарией заниматься. А человек один и тот же. И у нашего клиента что происходит? У него происходит полная расфокусировка. Он понимает, что вы и жнец, и, жвец, и жнец, и швец и жнец на дуде и грец. Что это прежде всего, какой эффект дает для него, как для потенциального клиента? Он понимает, что вы, универсал, что вы универсальный солдат, что вы сегодня об этом, завтра об этом, что вы здесь где-то что-то хватанули, здесь по верхам рассказали. Он понимает, что глубины в этом нет. Вы хотите показать себя крутым экспертом, не хотите, у вас все равно не получится постоянно, Держать один и тот же градус экспертности в разных тематиках. Да, вот я многогранный эксперт, моя аудитория в теме за это, и я их эксперт. Ну, значит, у вас проблем нет с привлечением осознанных клиентов, значит, все хорошо. Значит, все хорошо. Мы все многогранные эксперты, коллеги, если что. Все многогранные. Просто экспертность, она бывает разная. Да? Я, например... Тоже, как эксперт, сейчас могу 10 вам экспертностей, своих многогранных разных, рассказать, да, в чем я считаю себя экспертом, начиная там от продюсирования и заканчивая тем, что я э, солю там бомбические, вкусные помидоры, да? и могу научить и кулинарное шоу, и все что угодно сделать. Но я же этого не делаю, да. Почему? Потому что я четко понимаю свое нешивание я знаю что моим клиентам важно чтобы они открывали мои социальные сети видели ольгу ашпину в определенном ее амплуа да, и получали от нее определенный контент и поэтому прежде всего вы сами транслируете какую-то информацию которая или приводит клиента к осознанности или наоборот расфокусировка происходит Происходит расфокусировка, то есть вы начинаете переключать эти каналы. Вопрос, что вы транслируете клиенту такого, что у него градус осознанности не повышается, он остается только зрителем. Ему вот, понимаете, интуитивно как-то понятно, что с вами надо быть. Почему это происходит? Да потому что мы все люди, мы живые, мы энергетические существа, понимаете? И для нас очень важно иногда даже на интуитивном каком-то уровне быть друг с другом рядом. Вот что-то такое удерживает в вашем пространстве ваших клиентов, но вы сами своими разрозненными, неконцептуальными, бесстратегическими действиями вы оставляете их в роли этих зрителей, которые интуитивно к вам пригрелись, сидят и не могут себе сами ответить на вопрос – почему мне надо к ней записаться на консультацию, или почему я должна пойти к ней в курс вплатный. То есть вот вы интуитивно чувствуете, а вы им как будто, знаете, ложку несете им с едой с полезной, с каким-то лакомством, до рта донесли, а потом хоп, ой, нет, нет, другой раз тебе отдам. Вот такое ощущение у наших клиентов, когда мы им четко не транслируем наше позиционирование, наше нишевание, и не позиционируем, в чем же мы конкретно полезны. Вот у кого сейчас такое есть ощущение, что клиент, зрители, записывайтесь на практику ниши востребованности, метод бутика. Почему нам это важно? Нам важно научиться правильно, стратегически выстраивать свое позиционирование так в социальных сетях, чтобы у клиента очень быстро формировалась потребность к вам приходить. Очень быстро формировалась потребность переходить из роли зрителя в роли основного игрока на поле. Все, который приходит и говорит: слушайте, ну, я у вас там пост прочитал, вот он все про меня там, да? я готов работать, я готов брать ответственность на себя, куда платить и как быстро мы начинаем. Да? То есть вот что происходит. Поэтому ваш контент, ваш контент это э, тот самое начало, которое помогает клиенту. Вот этот уровень осознанности до момента встречи личной с вами уже получить вот этот эффект. И здесь нужно четко понимать, что ответственным за свой контент являетесь вы. Вы являетесь ядром притяжения для вашего клиента. И если вы сегодня четко не понимаете, о чем вам писать, завтра, послезавтра, и в течение минимум трех недель подряд, это значит, что у вас ниша не определена, у вас нет концепции вашего позиционирования в социальных сетях. Все начинается с, вот, с этой самой ниши. Вот все, вот вы никуда от нее не открутитесь. Нападете на курсы личного бренда, кто-то, вот я знаю, Вообще про нишу не говорит, просто давайте вот о себе и все. Более-менее профессиональные продюсеры, специалисты, они вас заставят вернуться к этому вопросу, но сделают это за просто огромные деньги. Там, да? Сейчас я приглашаю вас вообще за чисто символическую сумму прийти и проработать этот вопрос. Это даже не вопрос денег. Это вообще не вопрос денег, это вопрос решения вот этого узлового момента в вашем позиционировании. Потому что вы зачем в социальные сети приходите? Зачем вы разные социальные сети выбираете? Время в них терять? Вы будете это терять, если у вас нет концепции. Зачем я там? Что хотите от социальных сетей? Клиентов? Ну, значит, надо работать на стороне клиента. Значит, нужно не сшиваться. Угу. Ну что, коллеги, кто со мной согласен, что контент должен помогать клиенту осознать проблему? И вторая задача вашего контента – это помочь клиенту мотивироваться к вам на консультацию или ваши какие-то другие а, предложения, на ваши другие услуги. Кто согласен, что ваш контент, он должен на это быть направлен. Но я сейчас вообще говорю элементарные вещи. Вопрос о том, какой это должен быть контент, ну, что же в нем такое писать, да, чтобы привлекать уже осознанных клиентов. Как вы думаете, если вы а, клиентам, которым нужно прийти к вам, вашу проработку пишите, например, о каких-то философских изречениях, рассказывайте о том, какие виды методик вы новых, каким новым видом методикам вы обучились, дипломы свои выкладываете, как вы с коллегами где-то находитесь, или, например, когда вы пишете какие-то бесконечные развлекательные психологические тесты и так далее, это их сильно мотивирует, а у Градус осознанности, он сильно им придает записаться к вам на консультацию. Поэтому вот все, что я сейчас перечислила, это неплохой контент. Он абсолютно имеет право быть в ваших социальных сетях. Это нормально. Нужно подсвечивать свою компетенции, то, что вы постоянно растете, развиваетесь, то, что вы не стоите на месте. Но почему я сейчас об этом говорю? Потому что у очень многих консультантов, экспертов есть явный перекос. Вот сейчас ответьте себе честно, когда вы размещаете свои какие-то контентные посты, статьи, эфиры, видеоролики в ваших социальных сетях. Про кого вы дольше, больше думаете, кому это должно понравиться, вашему клиенту или, например, вашим коллегам по цеху. Вот у многих я такое вижу, что это, знаете, какое-то самолюбование, самопиарство, само Тут такое, знаете, когда, когда мы рассказываем другим экспертам, что я и здесь, и там, я вот везде занимаюсь, а клиент смотрит и думает, ну все классно, везде занимается, а я как, как это повлияет на мою осознанность. То есть вот здесь очень четко вам нужно держать фокус. Если хотите привлекать клиентов, работайте на клиентов в своих социальных сетях. Как это делать? Опять-таки приходите на наш практикум ниши востребованности метод бутика. Обязательно этому будем уделять время.